На канале уже столько видео про поиск и есть несколько про то, как лучше оформить древо в виде того или иного объекта искусства. Это несправедливо. Все месяцы, что идет исследование, растет ваша личная база данных в офлайн программе В ней это касается всех популярных программ. Все устроено так, чтобы, переключая вкладки, вы видели древо во всем его объеме и разных плоскостях по желанию. В таком изменчивом и динамическом виде Лучше всего вы понимаете, что и как происходило с вашей семьей. Все интерпретации – это попытки создать выжимку, уместить в голове полную картину. Иногда это тоже важно. Но это прокрустого ложа. Да, когда результат нужно передать или объяснить самому себе, это необходимо. Но от этого база данных, этот самый сундук с сокровищами, невзрачный снаружи, не теряет ценность. Поэтому я в конце исследования всегда предлагаю – много отчетов в виде графиков и текста по каждому роду, голые факты в разных ракурсах. Копии документов и их расшифровки. Один художественный отчет с общей историей находок и провалов. Краткую презентацию для родственников и друзей. И, конечно, основу всего этого – файл get.com и Gramps, два файла. Об этой программе Gramps есть информация в видео о программах. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!